Я буду, можете присесть, я буду как допотопный динозавр с ноутбуком. Мне жена говорит, ты очень старомоден. Я говорю, да, ну потому что кто-то уже на планшетах, там, я не знаю, кто-то скоро, наверное, в линзы такие будут вставлять, и в линзах уже будет проповедь там идти, и Все просто будешь пересказывать, что там... Попал Павлович, интересно, сказал, что, действительно, библейскую истину, что благо есть для человека преображаться в образ Христа, что это большое благо, и без самой жертвы Иисуса Христа это было недостижимо, это было невозможно. И э, в рамках сегодняшнего нашего служения для нас благо – это говорить о Христе. Давайте помолимся сейчас. Извиняюсь, что позвонил чтобы все дороги, все пути вели к Иисусу Христу. То есть любая тема, которую мы обсуждаем, чтобы все, любая тема указывала на Иисуса Христа, потому что Он есть благо для нас. Иисус Христос, дорогой, мы любим Тебя, Господь, мы собрались здесь, потому что мы испытываем очень трепетные чувства к Тебе, Господи, трепетные чувства к тому, что Ты сделал для нас, Господь, к Твоей жертве, Господь, Боже мой. Прошу Тебя, Господи, благослови сегодняшнее собрание, чтобы, Господи, все направлялось, Господи, к Тебе, чтобы, выйдя с собрания, Господи, мы прославляли Тебя в своем сердце, Господь, несли эту славу в свои дома, в свои учебные заведения, Господь, в, свои, в свое место работы, Господь, Боже мой, пусть слава распространяется Твоя, Господь, потому что Ты достоин славы, Господь, Твоя любовь велика и бесконечна, Господь, Ты необъятный Бог, Ты Бог святой и Бог добрый, Господи. И спасибо Тебе за то, что Ты добрый, Господи. Слава Тебе за все. Благослови, Господи. Аминь. Аминь. Ну, можем теперь присаживаться. Сейчас подольше будем сидеть. Раньше, знаете, я, когда читал книгу Левитам, я смотрел на это служение, которое то есть, происходило да, то есть, в Израиле. Опять то есть говорю, да? Много много то есть. Да? А, а, просто я увидел глаза жены такие, зор, зоркие. Опять то есть говоришь. Ну ладно, я постараюсь меньше говорить, правда. Я учусь. А, я смотрел на служение в Израиле, служение левитов, служение священников. То есть это был очень такой трудоемкий процесс. Это был очень... Это была очень сложная, сложная литургия, которая требовала очень, очень должного такого посвящения. И смотря на это служение, на служение жертвы, на служение в храме, на служение освящения священника, да, я начинал думать, ну, наверное, это именно то служение, которого достоин Бог. Это именно то служение, которое установил Бог, на земле, чтобы мы ему поклонялись вот таким вот образом, такое величественное, такое э, достойное Творца служение. Вот. Но, к счастью, я ошибался. Знаете, вы радуетесь, когда вы ошибаетесь? Наверное, не всегда, то есть, ну, в зависимости от вложений, да, то есть сколько мы вложили в какую-то сферу, да, то есть, сколько мы потратились, да, если мы потратили сильно, и мы ошиблись, да, то есть, ну, то есть. <смех> мы огорчаемся часто. Вот. Но, опять же, если мало вложили, то для нас это как бы происходит безболезненно. Угодно ли Богу вот такое вот служение? Служение, в котором присутствует большой красивый храм большое количество народу приходит. Да? Много крови льется. Но потом я узнал про два вида служения. Служение Духа и служение Буквы. Давайте откроем послание к Коринфянам. Да, первое послание к Коринфянам. Тринадцатый стих. А? А, да. Глава тринадцатая. Так, извиняюсь, не Коринфянам. Дико извиняюсь. Так, да. Второе, Коринфянам, третья глава. Шестой стих. Он... То есть Христос дал нам способность быть служителями Нового Завета. Я сейчас эту проповедь говорю, я понимаю, что я какое-то время назад тоже ее говорил. Ну, может быть, я по-новому на не взглянул, на этот материал, на эту информацию. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, а Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобиливают славу и служение оправдания. Вот хотел бы вас сосредоточить на, на стихе. Это третий стих. Вы показываете собой, что вы – письмо Христова. Через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. А сейчас служение что такое? Ну мы знаем, что такое служение, правильно? Тут вот мы сейчас собрались, это вот служение, правильно? Собрание какое-то, происходит служение. Вот. Но тут говорится о каком-то служении, которое происходит в Духе и которая, как видимо, происходит и за стенами церкви тоже. Правильно? Вы согласны? Вот. Откуда исходит служение, корни служения? Да? У человека была жажда Бога, жажда общения с Ним, жажда познания Его. И также Господь вложил в наше сердце жажду угождать Ему. Михея 6 глава. «С чем пристать мне перед Господом, преклониться перед Богом Небесным? Предстать ли перед Ним со всесожжениями, с тельцами, однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов и несчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца моего за преступление, мое и плод чрева моего за грех души моей?» То есть пророк говорит, разве можно Богу угодить этим? Да? Вот представьте, тысячи чистых овец, да? Просто и, ж, которые приносятся в жертву. Да? Ну, пророк говорит, ну нельзя угодить. Он познал Божий характер, этот пророк. И в этом познании он сделал вывод, что ни потоками Илея, ни самым дорогим, что вы можете иметь на земле, вы не можете угодить Господу. То есть мы можем сделать вывод не своими какими-то делами, стараниями, то есть не в этом угождение Богу. В восьмом стихе, Михея 6 глава. «О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь. Действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренно ходить перед Богом твоим». и смиренно мудрено ходить перед Богом твоим. Возвращаясь к второму посланию Коринфянам, третий стих, сейчас я еще раз прочитаю. «Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотиных скрижалях сердца». Павел противопоставляет. Противопоставляет а, служение буквы и служение духа. Да, то есть. И он говорит, что это за служение такое вообще? Он говорит, то есть служение, которое написано уже в моем сердце. Вообще говорится, вы письмо Христово, вы Евангелие для этого мира. Э, недавно такой интересный, э, такую интересную мысль черкнул почерпал, почерпнул, да, исчерпал, что, о том, что наше личное свидетельство является Пятым Евангелием. По сути, это не столь библейская вот прям истина, что я ее прочитал в Писании, да, но эта мысль, она не противоречит Писанию, потому что, смотря на свою жизнь, я вижу жертву Христа, я вижу как бы Ветхий Завет, да, зону закона, зону постановлений каких-то, правил, которые я нарушал. И весь этот Ветхий Завет, моей прошлой жизни, он указывает на Иисуса Христа. То есть, он указывает на Иисуса Христа и говорит, что Господь стучится в твое сердце, Господь придет к тебе. И потом посещение Иисуса Христа, посещение, посещение моего сердца. И это тоже, ну, можно сказать, вот, пятое Евангелие, как оно не канонизировано, да, то есть, потому что его очень много. У каждого из нас есть свое пятое Евангелие. Вот. Своя история, так сказать. Своя история отношений с Господом. Вот. Павел говорит, вы письмо Христова. Служение, написанное Духом Бога, а не чернилами служение написано чернилами. Но, наверное, служение написано чернилами ⁇ это какая-то такая литургия, какая-то такая организованная система, как в Ветхом Завете. Служение закона. Вот. И Павел говорит о истинном служении, которое хочет от нас Бог. И служение написано не на камнях, но на плотяных скрижалях сердца. Господь говорит, вот твое сердце, при моем посещении, оно станет моими скрижалями. Я буду писать на нем. Я буду писать на нем удивительные для тебя вещи. Я буду полагать в твое сердце удивительное побуждение, которое раньше тебя не посещало. Я буду работать с тобой, и тебя будут посещать те вещи, которые раньше для тебя были далеки, которые ты не понимал. Говорит, я буду писать на твоем сердце. И Господь Духом Святым вкладывает тебе служение в твое сердце. Это непонятно, пока человек не возрожден, пока человек не принял для себя Божью благодать. Это странно звучит. То есть все, что я сейчас говорю, то есть это очень странно звучит, если человек не... Принял благодать Иисуса Христа. Твое сердце становится скрижалями Божию, Божьими. Смотрел свидетельство миссионера, я его скидывал в Вайбер, в группу церковную. И свидетельство миссионера называют проповедник с пулеметом. Вот он в своем свидетельстве говорил с первого взгляда пугающе, но если присмотреться, очень серьезную истину Писания. Он сказал, Богу не нужно твое сердце. Когда ты придешь ко Христу, первое, что Он сделает, вырвет и выбросит твое сердце. Как, Господи! Я ведь такой ценный для тебя, да? я же представляю такую ценность. Мое же сердце, оно такое ценное. Ты же так, много, такое, так многое сделал, чтобы завоевать мое сердце. Оно изранено. Я думал, ты его исцелишь. Я думал, ты его восстановишь. А Господь говорит, я вырву у тебя сердце. Это тоже страшно звучит. Если вы тоже не обладаете Божьей благодатью, это тоже для вас страшно будет звучать. Но он вырвет и даст, сказано, плотяное, даст живое, даст сердце, которое способно подчиниться истине, даст сердце любящее, то есть любящее до самозабвения. Сердце, которое способно отличать истину от лжи. Это и есть Божьи скрижали, на которых Господь будет писать свое служение на которых, который будет побуждать к какому-то служению. У вас было такое, вот? ну, хочу спросить, вот, что Господь чему-то вас побуждает прям? То есть в, ваш, в вашем сердце что-то рождается такое, да? Что-то что рождается, что вам не свойственное. И вы такие, раз, надо тому человеку позвонить, да, сейчас. Вот почему-то вот сердце ложится позвонить и ободрить вот какого-то человека, да? Это, это вообще сверхъестественно, я этого не понимаю, как, как это возможно. Да? Мы не верим в какую-то телепатию, мы не верим в, как, в какое-то э, сверхъестественное там, общение на расстоянии людей, да? но Господь что-то вкладывает в сердце. Да? Он говорит, позвони вот этому человеку просто, там, расскажи ему вот этот стих. Интересно, что в Северной Корее э, миссионерское служение, оно очень, очень находится под таким давлением. Он, оно находится, то есть христиане находятся в гонениях, и христиан садят в лагеря. И чтобы вы понимали, северокорейский лагерь – это тот лагерь, где будешь сидеть ты, будут сидеть твои дети за твой ну, косяк перед государством. Вот. И ну, ты обречен, то есть вся твоя жизнь обречена и э, смотрел свидетельства миссионеров, где они приезжают в, Коре в Корею Северную, да, то есть не знаю, как это у них получилось, под, как это Господь организовал, что у них получилось приехать в Северную Корею, а как они хотели посетить, то есть получается, верующих братьев. А как это сделать, если ты не знаешь ни явок, ни адресов, то есть информация скрыта просто, там такая, знаете, еще похлеще, чем в советское время, у нас была агентурная сеть христиан, где они просто скрыты от государств, скрыты с информационного поля. Ты их не найдешь просто так. И эти миссионеры рассказывали, что они шли просто путем, как их Господь вел. Они шли туда, куда Господь показывал просто как-то. Я не знаю, как они оторвались от агентов КГБ местных, но в результате они пришли в дом молитвы, где собирались. Это не был дом молитвы, потому что они не имеют такой возможности. Это у нас есть большая благодать, вот что мы можем просто в четверг и воскресенье собраться. У них нет такой возможности. Они собирались по домам, дома собирались. И э, миссионеров Господь приводит, Он клал им в сердце, да, то есть куда нужно двигаться, куда нужно идти. И, они, и Он приводит им к, э, к христианам, к братьям. Представляете, какое ободрение? Вот если бы мы вот были бы в такой же ситуации, да, то есть какое ободрение для нас было бы, да, если мы, э, нас, правительство, там, э, устраивает у нас гонение, да, преследование, да, и мы не имеем общения там, с братьями там, с Америки, вот, как нам бывает, приезжая да, с Канады, вот, братья, с братьями из других регионов, да, и тут такое ободрение просто. Господь приводит верующих миссионеров, да еще и иностранцев. Там. В этом месте, где собирались христиане, у них очень интересная система безопасности. Система безопасности заключалась в том, что служитель молитвенно задумывал какой-то стих, которому которому Господь в сердце клал. И миссионер должен был тоже помолиться, ему тоже Господь должен был положить это в сердце, этот стих. И вот чудо, да, то есть... Этот стих соединился, то есть Писание соединилось в двух сердцах. Да, они, да, Господь точно указал, какой стих заказал северокорейский брат. У них было общение, понимаете? Общение там, где это невозможно. Общение там, где это, это нелогически никак не представляется возможным. Ну, Господь сильнее просто всего. Господь сильнее всех этих систем, сильнее государств, правительств. КГБ. Множество свидетельств, если вот сейчас вот просто вспоминать свидетельства наших братьев в советское время, множество свидетельств было таких чудесных проявлений Божьих. Так Господь тоже чудесным образом спасал от сотрудников безопасности государственной. Спасал христиан. Также тайно печатались Библии. Было очень много чудес. Вот. И наше сердце становится скрижалями Божьими. И у Господа есть, что написать на этих скрижалях. Мы остановились на том, что сердце Господь вырвет и даст полтяное, способное любить. Истина в том, что взамен гнилому, испорченному, жаждущему греха сердца Господь вот просто только новое готов дать. Он не будет, знаете, латать вот твое прежнее состояние, чтобы ты восстановился эмоционально внутренне в, прежнее, в прежнюю природу свою. Он разрушит эту природу и даст тебе новую. Это реальность. Это реальность, о которой может каждый христианин, которого коснулся, благодать Божией, засвидетельствовать перед любым, перед неверующим человеком, перед государством и так далее. Это свидетельство есть у нас. Служение Духа, оно невозможно без нового сердца. И смотря на вот эту вот литургию служения в Ветхом Завете, да, то есть, я наткнулся на служение Духа в Ветхом Завете. Вот казалось бы, что это был Ветхий Завет, то есть, Дух Святой сошел в день Пятидесятницы уже в момент Нового Завета после Иисуса Христа, да, то есть, но меня удивило, когда я увидел служение Духа в Ветхом Завете. Сейчас давайте откроем евреям, 11 глава, с первого стиха. Это будет длинная глава, но мы будем читать обзорно, чтобы просто увидеть служение Духа в Ветхом Завете, что э, даже, тогда, даже тогда, уповая на будущего Христа, уповая на пророчество о Христе, люди имели служение, э, служение Духа, служение Нового Завета и по вере в Иисуса Христа, они спасались. То есть они были угодны Богу. Их служение было угодным Богу. К евреям 11 глава с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние. Верую познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так что из невидимого произошло видимое. Верую Авель принес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 что он есть, и ищущим его воздаст. Веруя Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Веруя Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел, и получить наследие, и получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Это вообще нелогично, просто вот это, знаете, как сказка. Пошел, не зная, куда, принес не знаю что. Да? То есть, ну это что-то вот в нашем русском менталитете, по крайней мере, это очень похоже на вот страницы сказки. То есть, он, не зная, куда идет, вышел. То есть он вышел говорит, все, Господь, веди меня, давай, веди, я хочу быть послушным тебе. Вот. И пошел, не зная, куда идет. Верую, обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и со наследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основания, которого художник и строитель Бог. Вот это мы сейчас тоже пребываем в этом ожидании. Правильно, да? Мы, мы пребываем в ожидании вот этого, э, во-первых, второго пришествия, во-вторых, этого города, который просто строитель Бог, представляете, да? То есть сейчас такая тема идет, знаете. Это входит в государственную программу, она тема умных домов. Умный дом, там, умный подъезд, умное крыльцо, умный район, умный, умное государство и так далее. То есть, ну, что это значит? То есть это не значит, что наделяют каким-то интеллектом вот эти вот предметы быта или так далее, или квартиры, дома, делают все, чтобы... Человек стал таким, знаете, бытовым божеством, который там по щелчку смартфона да, включил где-то свет вайф, в лампочке с Wi-Fi. Знаете, я когда узнал, лампочка с Wi-Fi, лампочка. Представляете, просто ну, это дальше уже некогда. Там стиральная машина, тебе все равно придется к ней идти, правильно, и загружать ее. Ну, потом отошел, щелкнул, да, то есть все, заработало, да. И с человека пытаются создать такое бытовое божество, которое озабочено приобретением, озабочено обслуживанием всего этого. Вот. Ну, я просто небольшое отступление сделал. Но если вы служитель Нового Завета, может быть, а может быть, вы служитель лампочек, служитель бытового, бытовой божественности. Вот такой. Потому что это очень много времени требует, реально. Знаю вот людей некоторых, которые вот это все приобретают, это очень затратно по времени. А можно быть служителем Нового Завета в это время. Вот. Мы прочитали...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 не стыдиться их, называя себя их Богом. Ибо Он приготовил им город, тот город, о котором мы говорили. Ну, в смысле, не умный город, а Божий город, Божий город обетования. То есть мы, мы видим, что и в Ветхом Завете тоже люди... Слушали Святого Духа, люди участвовали э, в служении Нового Завета заочно. Вот знаете, заочно учиться, заочно, что это значит? Значит, учиться на расстоянии, да, то есть на расстоянии от учебного заведения. И вот они на расстоянии от, до прихода Иисуса Христа, на временном вот этом расстоянии уже имели э, в себе Святого Духа, имели веру и угождали Господу. Служители Ветхого Завета не могли угодить Господу формальным выполнением постановлений. Вот знаете, Бог говорит «люби», да? А если я просто, просто знаете, не делаю зла, правильно? это же ну, Просто не делать зла, это же не есть прямо вот любовь к человеку, да? А Господь говорит «люби», то есть. И вот, и Новый Завет, конечно, Ветхий тоже об этом говорил. Но Новый Завет кричит об этом, да уйди ты от формализма, уйди ты от прагматизма, любви. Христос действительно не был прагматом, я не вижу у него это в его личности. Он был щедрый, он был Бог расточительный, расточительный благодати, расточительный любви. То есть и сейчас мы тоже не можем вот угодить Богу как-то вот нашей сложившейся литургии. Что мы собрались, попели, допустим, три песни, помолились, э, э, послушали проповедь. Это не угождение Богу. Угождение Богу будет в момент окончания проповеди. То есть когда у вас появится возможность как-то любить друг друга, как-то э, общаться, как-то взаимодействовать как-то пить чай вместе. Потом при выходе из этого помещения начнется угождение Богу на улице, где я иду и вижу, в первую очередь, грешных людей. Вижу людей, которые находятся в бедствии. И там я начинаю совершать служение Духа. Там я начинаю идти и следовать за тем побуждением, которое Господь вкладывает в мое сердце. «Подойди к тому, скажи то, сделай это». Я скажу, это не противоречит Библии, это Библия. Должна присутствовать горячая вера Богу. Как и вот у этих вот людей Ветхого Завета, горячая вера Богу. Которые, вот как написано, они не увидели обетования, они не увидели даже последствия вот своей веры, они не увидели даже плоды своей веры, да? но это не сделало их веру меньше. Осуществление ожидаемого и уверенность невидимым. Это Вера – это принятие вот Божьего Слова и ему, даже в том случае, если оно противоречит законам психологии, законам физики, законам логики. Это следование за Господом. Когда весь мир говорит, да нет, вы безумцы, а я говорю, я буду следовать, потому что я люблю моего Иисуса. К примеру, Господь говорит Моисею, подними жезл, да, то есть, ударь, и расступится мертвое море, расступится. Господи, ну это, это противоречит законам физики. Это никак не логично. За мной еще стоит народ израильский, и что они подумают, да, то есть, если я вот сделаю этот акт веры, да то делай. И все. А представьте, сколько веры надо было, чтобы вступить? в этом море, которое стенами по бокам просто вот, бурлящей пеной по бокам оно кипело. Представляете, сколько веры, чтобы еще дойти на тот берег. Это же в любой момент может просто вот тебя настигнуть, тебя смоет просто, тебя не найдут. Но верой израильский народ дошел. Итак, мы читали, что послание Коринфянам, что Бог сделал нас служителями не буквы, но Духа. Сделал наше сердце чутким. То есть Он дал новое сердце, чуткое сердце. И в Ветхом Завете мы видим, что угождали Богу те, не те, кто формально следовал, формально исполнял, а те, кто первое, был верен и послушен Господу и в точности исполнял Его волю. Пророчество о грядущем Спасителе. Это тоже категория тех людей, которые угождали Господу. Потому что они свидетельствуют о самом великом проявлении Бога, о Иисусе Христе, о концентрации Божьей любви, о личности Спасителя. Третье. Те, кто были смиренными и кроткими перед Богом, не перед людьми, перед Богом, которые положили свою жизнь на служение Господу, сказали мне, Господи, действуй. Не пусть, я, пусть не я действую, пусть ты, Господь. Пусть мне все равно, что там народ скажет, пусть мне все равно, что там э, окружающие будут думать обо мне, я буду делать твои дела, Господь. Доверяй Богу. Поступая по вере, доверяя Богу. И пятое, имея горячую любовь к ближним и к Господу. То есть вот это вот люди, которые в Ветхом Завете угождали Господу, которые были угодны Ему. Но сегодня у нас мы являемся служителями Нового Завета и должны точно так же угождать. Если Господь говорит «люби» до самозабвения, идешь и любишь. Если не хватает любви, приходишь к Голговскому кресту и черпаешь ее там. Вы знаете, я вот прихожу к тому, что я не могу совершенствоваться. Я не могу совершенствоваться. Я постоянно наступаю на одни и те же грабли. Я постоянно, если я зациклен на себе, Понимаете, если мой взгляд сосредоточен на внутрь меня, я всегда буду разочарован. Я не могу, я, я, я опять наступаю на те же грабли, опять иду, я зациклен, я рисую петлю, вот, я петляю. И что мне нужно, понимаете, да, то есть что мне нужно для того, чтобы как-то измениться? Точка отчета где? Она именно стоит у, у креста Иисуса Христа. Знаете, я вот поделюсь своими переживаниями в определенном момент жизни. Я не буду обобщать, но те, кто чувствовали что-то подобное, пусть подтвердят, ну в себе, что так и было. Знаете, читая Евангелие, читая его, ты доходишь до страдания Иисуса Христа, до крестных мук его. И знаете, что-то такое происходит внутри, а вот эти страницы быстро очень пролистываются, как-то вот нам не очень хочется на боль смотреть, как-то нам вот на эти страдания, а если страсти христова это вообще голова болела, а у меня голова болела за страсти Христовых. Но это действительно очень тяжелый фильм, и тебе опять это погружаться. Второй раз его не смотрел, «Страсти Христовы». Я думаю, что мало кто смотрел второй раз. Но. Это потому, что это та боль, в которую плоть не хочет входить. Это та боль, в которой плоть сопротивляется. Она не хочет страдать, она хочет быть пребывать в комфортном состоянии. Но это та боль, которая лечит, которая освещает меня. Не моими стараниями, но приходя к Христу, склоняя колени перед Ним. Да, видя вот эту кровь, струящуюся из его ран, я начинаю освещаться. А мой меня своей кровью, кровью своей искупил, очистил, омыл. Ей я сделан, снега белее. Ей я искуплен. Служение Духа это удивительное приключение. Это послушание Богу в том, что Он вкладывает Святым Духом в наше сердце. Это следование вот этим вот побуждениям, основанным на Слове Божьем. Основанным на любви и на славе Христа. И вот как понять, вот у нас с женой интересный такой разговор был э, вчера. Знаете, бывает такое, что какая-то мысль тебе приходит, и ты... «О, Господь мне сказал то-то, то-то». Да? То ну, я не знаю, как у вас, но у меня было такое вот именно побуждение. <смех> не побуждение, извиняюсь. Так, такой процесс был. Я такой так, Господь мне, наверное... вот, И ты действительно начинаешь верить в то, что Господь тебе сказал что Ты можешь э, слепо следовать этой мысли. Ты можешь прям преследовать и, и, и прям погибнуть вот на, этом, на этом фронте. Преследуя вот эту мысль, просто, которая у тебя появилась в голове. И мы с женой э, приняли решение... Э, не просто так повидноваться, да, то есть отдавать себя на течение вот этим мыслям, которые приходят. Потому что мысли бывают от лукавого, мысли бывают обольщением. Я вообще могу находиться в обольщенном состоянии. Мы пришли к тому, что мы будем молитвенно промаливать эту ситуацию. Мы будем просить Господа явить свою милость и в благодати Божией. Это как сито, благодать Божия. И наше решение, наш вывод, наша мысль, она должна пройти через это сито. Она должна осветиться, она должна преобразиться. Если это скверная мысль, она должна быть выброшена. Она может быть очень праведной, это очень хорошая, может, мысль. Она, казаться нам может быть классной и так далее. Но сито должно действовать. Сита Божьей благодати, сита Божьей любви. Если нет в этом славы Христа, выкинет. Если нет в этом любви, выкинь эту мысль. А если даже есть обратное, то укайся. А что Господь пишет на скрижалях вашего сердца? Вот мне бы интересно, я бы хотел почитать ваши сердца. Я бы хотел вот так вот открыть, но мне, конечно, это недоступно. Господь только сердцеведец, да? Но вот что Господь там пишет, да? Я знаю, что в моем сердце Господь пишет, я славлю Иисуса за жертву Его святую, за искрепление греков. Там написано, я благодарен Иисусу Христу. Там написано, я буду кричать о Его любви. Там написано, я не буду молчать. И написано, я жду тебя, Спаситель. Я полагаю, жизнь... Свою в славу Тебе на служение. Используй меня, Господь, веди меня и направляй мои мысли, побуждай меня. Пусть в моем сердце рождается Твое побуждение. Служение Духа – это всегда прославление Иисуса Христа. Если в вашем организованном вот микромирке служения, которое вы как-то для себя приняли, поняли, проанализировали, но если там не прославляется Христос, если там нет любви – ну это не служение Духа. Это может быть и есть служение буквы. Что вы просто служите потому, что надо, потому что попросили, потому что э, у вас чувство вины, потому что чувство гордости. Вот. Если служение такое, оно Богу вообще не нужно. Богу не нужно вот такое служение. Оно Это не угождает им. Это не есть угождение. Им. Служение Духа – это всегда прославление Иисуса. Это всегда возвеличивание его, возвеличивание его имени над всем, что существует. Единственное, что может меня освещать, это вот Голгофский крест, это изливающаяся вот эта кровь. Это Его благодать. Давайте прочитаем 1 Петра, 1 глава, 13 стих. Ну, выше не будем читать, просто прочитаем этот стих, потому что он сам себе. «Посему, возлюбленные, припаясь в чесло ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Бодрствуй в этом уповании. Бодрствуй в этом уповании на благодать. И там действительно вот эта точка отсчета духовной жизни. Это не значит, что я это прошел. Это не значит, что я это знаю. Это не значит, что я уже ознакомлен со смертью Иисуса Христа. Что я уже, это где-то в прошлом, и я иду учить богословие, а крест за спиной, да, то есть не, не крест предо мной, да, то есть мир за спиной, а наоборот, крест за спиной, богословие предо мной. Нет. Крест предо мной, крест предо мной и крест предо мной. Только крест. Посему, возлюбные, припоясав чресло ума вашего бодрства совершенно уповательно подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. У нашей церкви есть одна сестра. Она, ну, как, не одна, я бы сказал, даже их много. Но, тем не менее, одна сестра, которая вот буквально на днях спасла руку своей дочери. Вот, я не знаю, от перелома, наверное, потому что ситуация была следующая. Входная дверь захлапывалась, и там была в косяке этой двери, то есть была детская рука. Все, что она успела сделать, это поставить свою руку. У нее синяя рука в результате, но сохраненная детская ручка от перелома, потому что взрослая рука может большее перенести. Это и рука Иисуса Христа. Это благодать Его. Это Господь поставил эту руку. Это его кости были раздроблены да, в этом косяке дверном. Чтобы наша рука уцелела, чтобы у нас не было здесь гвоздей на этих руках, чтобы мы не черпали наказание за, за вот это осуждение, которое шло на нас. Чтобы мы не черпали наказание за грех, который заслужили, которые заслужили наказание. Результат – синие пальцы матери и спасенная детская ручка. Служение Духа – это служение веры, любви и слова. Небольшой вывод. Как угождать Господу? Выполняя то, чему Он нас побуждает. Выполняя то, что Он пишет на скрижалях нашего сердца. То побуждение выполняя, которое не какое-то субъективное, не какое-то мое, но которое продиктовано любовью Иисуса Христа. Вере и доверяя Богу, любя окружающих и прославляя Иисуса Христа и смиряясь перед Творцом. Давайте помолимся. Господь Всемогущий, я благодарю Тебя за Твое прикосновение, Господь ничто в жизни не сравнится, Господи, с прикосновением твоей любящей руки, Господи. Господь, ничто в жизни не сравнится с твоей любовью. Господь, ты действительно искупил нас, ты спас нас, Господи, ты пожертвовал собой ради нас, Господи, чтобы мы просто не погибли, Господь, чтобы мы не погибли в своих похотях, Господи, чтобы мы не разрушали свою жизнь, Господь, чтобы мы преобразовывались в Твой образ, Господи. Господи, спасибо Тебе за Твой крест, Господи, за эту точку отчета, куда мы каждый день должны идти, Господи. Куда мы ту благодать, к которой мы каждый день должны делать шаг, Господи. Спасибо Тебе за Твою благодать. Спасибо Тебе, Господи, что от этой суеты, что от этой злобы, от этой похоти есть спасение, Господь. Спасибо Тебе, Господь, что есть выход. Будь прославлен отец. Будь прославлен не только в рамках этого собрания, но будь прославлен за периметром, Господь. Будь прославлен в домах. Будь прославлен в семьях. Слава Тебе, великий и чудный Бог. Аминь.